всем привет я демонкрафт со мной мы да со мной я с вами демонкрафт двое со мной я нормально нормально это фишка короче помимо монтажа будут ответы на вопросы я думаю можно начинать Человек с ником Clash Royale Channel. Эм, вопрос, сделай голос любого героя из Dota 2. В общем, такая тема, что... Я не играю в Dota, я не знаю ни одного голоса такого персонажа, то есть, типа... Нужно писать конкретнее, понимаешь, просто. Ну, и не, ну не голос Пуджа, пожалуйста, потому что, типа... Типа... Я мясник. Это нужно без заудачи делать. Ну, так, просто для сведения. Андрей Лебедев, большое спасибо тебе передает. Mm -hmm. и, а голос Блэкхарта все же не планируется или с ним все и так элементарно? Нихуя или нет, я предположил. Насчет голоса Блэкхарта, понимаешь, эм, он скорее всего будет в следующих выпусках. Просто такая тема, что я не могу брать два голоса с, одно, с одного комментария. Он будет, но не в одном выпуске. Просто нужно как-то, типа, чтобы два, двое человек писали. Так что жди, не отчаивайся. Следующий вопрос. Данил Аниме, сделай голос Дракона ПЖ. Mm. Какого дракона, пожалуйста, уточняйте. Я все понимаю, но если вы пишете Голос Бейна из Темного рыцаря, допустим. Я понятно, что нужно забить голос Бейна из Темного рыцаря. Типа дракона, какого? Алдуин. Там, как приручить дракона? Типа. Ниллингтон задает тебе. Ну не задает, это скорее всего, как комментарий Дождь, а факела горят. Точка годно. А, тут так. Ответить. Это Майнкрафт, и типа. Я же не говорю, что он будет полностью реалистичный, хотя в Триллере так и написал. Следующий вопрос. Clash Royale Channel задает вопрос, ну, в смысле, пишет к тому же видос SST. Посветлее, пожалуйста. Такая тема, что это ночь и типа должно быть темно. А, ну, следующая серия будет там день, так что будет посветлее. Network T на там ввердо, фото похоже. Не надо его так занижать. А можно ли заменить всю музыку в игре, а не только одну? Такая тема, что я просто как бы... Спиздень. Remove BeFellow. Почему писать добавить, если ты заменяешь? Ты попался на кликбейт. Олух, олух. Ну, на самом деле, мы же как бы добавили свою музыку. Ну а как мне это назвать ролик? Как заменить уже созданную музыку? По кто это будет гуглить, серьезно. Да, это немножечко кликбейт. Алло! <связывая> Прости меня. Фил Ченел пишет, братан, извини поздравления, я смотрю тебя совсем недавно, но уже точно уверен, что твой канал получит популярность в скором времени. Видео отнято качественно, звук отличный, все на высшем уровне, 500 подписчиков, это уже успех, удачи в продвижении. В общем, да, это был вопрос. Спасибо тебе, братан. Тебе тоже там, все хорошо. Dying Light Clips Compilation. Чувак, от, ответь мне. От ответил. Анон некран пишет: сними еще. ПЖ-пже, Если я найду этот комментарий под выпуском коснять СНЯТЬ машине, Я найду тебя, сука, ебать. Дизнок или дизнок, я не знаю, как это правильно читать. Пишет: Как ты научился это делать? Очень круто. А, В общем, смотри, тебе нужны руки. Следующий вопрос. Да, это жестко. За да, Артем пишет: сделай голос как по рации. Кстати, меня уже несколько раз спросили. Я думал сначала ну типа ну голос 9-хосты лисы. вот чем не рация? А потом мне сказали типа чтобы я прогуглил голос как переговариваются из блокмеза вот эти вот солдаты. То есть вот как у них типа рация должна быть? Я еще не нашел, но если там будет ну типа прикольно, я сделаю. Так что если что жди. Супер дупер мега ультра форс пауэр элитный алоэ. Почему у меня видео недоступно? А, ты про ССТ? Такая тема, я использовал там музыку, и к сожалению мне прилетела в жбан от создателей этой музыки. Посмотри ВК, там в ВК нет таких жестких ограничений. Туда я буду заливать, ну, ну, перезаливать. Удаленные видосы, так что. Кавилор пишет о сам сейчас трою нечто грандиозное. Нужны адекватные люди в команду строителей. А, нужны. Господи, я тупой. А. Я лично не против, чтобы у нас были другие руки, которые нам помогали. Я бы тоже не был против. Просто мы такие ленивые. Ну, нас стоит понять, потому что все-таки... Да, типа, мы занятые люди. нас слета. Я вот вообще занят целый день. Кот Джейк, ну давай рассказывай, как ты... Тимми Лупси делал, блядь. А, таймлапсы, лапсы Я Господи, понял. а ты как понимаешь это вопрос? Может ты сам читать будешь? Тимми типа таймлапсы. Uh, таймлапсы, uh, мод, камера, студия. Все, изи, дальше. Шурик Ченнел, хм, чем-то Fallout напомнила, однозначно лайк. Кстати, насчет Fallout и ССТ. Uh, нет. А это, не, это не одно и то же. Кавилор вновь пишет, «Меня интересует, как создавать свою анимацию Рэгдоллов и можно ли э, ее совмещать со стандартными анимациями. И как эту анимацию расположить, чтобы было полноценное движение на камеру, просто по Рофанг-моде?» Может, я на это попытаюсь... А, давай, писать. просто я тоже как бы не особо так что Ам... Насчет совмещать можно. Если использовать обычную анимацию в Easy Animation Tool, то ее можно потом э, совмещать с таким модом, как э, Henry's Animation. И там тоже есть свой таймлайн, и ты просто его двигаешь, получается, и он будет как бы ходить. Ну, конечно, все это нужно так рассчитывать, прям жестко, не знаю точно. Я использовал как бы только Ragdoll мувером, да и Андрей, тоже ты тоже использовал только Ragdoll мувером, получается. Ну, это очень запарная работа, чтобы делать анимацию, это очень трудно, но если потратить там уйму времени, можно, в принципе, сделать. Да, особенно как у нас, господи, у нас анимация за 15 минут получалась, как, как кто-то падает, встает. Да, твоя мамуля пишет. Вау. Зачем ты зарягал аккаунт? Не нужно. Голос Бейна можно делать и без эффектов. Вам нужна банка Принглз, просто говорите в банку и вот вам Бейн. Давайте забудем об этих условностях, мистер Уэйн. Нихуя не похоже. В Вортекс пишет, а что добавляет контент Half-Life 2 в сеть часть? О, ну это и легко. Это легко, да. Это, короче, смотри. Есть некоторые предметы в Call of Life, которые не было в оригинальной. То есть, допустим, машина такая желтая, вот типа как из баги, а есть такая желтенькая машина. Вот ее не было в оригинале, поэтому она у тебя будет ерор. А еще очень много делают карт с другими эпизодами. Если ты на них зайдешь, у тебя будет миллион ероров и миллион эмотекстур. Если хочешь 2007, не качай, в принципе, Какая разница. Фрэнк Синатра, привет! Я тебе давно хотел спросить, как нормально анимировать рот? Это ну, вообще не ко мне. Это, это, это, это на самом деле очень заварно. там просто нужно внизу, когда вот есть в, в инструментах, как бы по озеру лица, можно скачать, конечно, мод, который позволяет его легче делать, но я особых изменений не увидел, поэтому стоит просто внизу разобраться, вот там, конечно, по-английски написано, это же «Гарри и просто там поиграться с ними чуть-чуть, а потом в регдол мувере все. Ой, не Ragdoll мувер, господи. Хенри анимейшн это все позволяет сделать. Аси, какая версия удастся у тебя? Вы чё вообще? Вы че? Блядь, да суки! Ну все, поставили. у меня тут вопрос этот назрел. Вот, ну даже не воп... Ну да. Чисто вот какой бы ты сериал гмодовский смог посоветовать людям. Не твои, не другие. Не мои. Да, не твои. Только монет. Мог бы посоветовать Паразиты сериал хороший очень. Вот, это если из Гарисмодовских. Недавно увидел канал Человека, который очень неплохие Гмодовские сериалы. Я не помню название, но я на экране напишу, даже может быть ссылка в описании оставлю. Это не реклама ни в коем случае. Это просто чисто потому, что мне понравилось творчество этого, этого молодого человека. Это если из Гарисмодовских. Из Майнкрафтовских, допустим. Посоветую Майниоши, надеюсь, я правильно почитал. Недавно увидел э, АМВС-студио, просто классные чуваки. Недавно, кстати, новая серия «Чайника» вышла. Я, я я вчера смотрел, так рофлил над ней. Получается, это у них очень офигенно. Типа, так держать, братюня. Испекта божур, как к успеху. Вот. Познаешь ну, о своих планах будущих рассказать, типа, что хотим сделать? Ну, вот, сериалы будем снимать. Типа... Внимание, спойлеры! Вот хотел дав давно рассказать, вот выдался момент. Шоссалоуном, допустим, да, и с другими, типа, Темный ангел. Эм, мы хотим сейчас отснять весь inslamд, э, весь то есть, чтобы. Чтобы Чтобы не было таких заминок. То есть, отснимем ревендж, там все вот это снимем, а потом это все будет выкладываться и на канал, на мой, то есть, некоторые на канал Саши. И у нас есть один отдельный канал, называется In вот, ну просто никто не знал, я вам говорю, кроме меня и с Александра с, с ником никто не знал. Вот, есть на нем, на нем будет выкладываться все в хронологическом порядке. так что ждите, когда как только все снимем. А и кстати сайт ты не забудь про сайт. Сайт он в разработке на самом Но деле. Ну, на, на самом деле да. Вот, поэтому если бу... я его делал только в свободное время, так что все. На этом точно все. Все. Всем пока, подписывайтесь на канал мой, на канал Сашу, у Никиты пока что нет канала. И не будет. <с> ну, возможно, не будет. Хотя я ему рекомендую создать, потому что у него хорошее видео получается. Но! No! Вот, но, Во в общем, все. Всем пока. Не бойтесь.